Привет мужики, на связи Сергей и в этом видео мы поговорим о том, как заинтересовать девушку при первой встрече. И еще я вам объясню, почему на наших роликах зачастую мы уводим девушку на свидание сразу в момент знакомства. Для начала давайте подумаем, какой процент интереса нужен, чтобы девушка оставила свой номер телефона. Давайте вы сейчас подумайте. Подумали? Кто-то скажет, что для того, чтобы девушка дала свой номер телефон мужчине, нужен 100% интерес, или кто-то скажет, что 70%. А мы же считаем, что буквально 1% интереса достаточно, чтобы дать номер, потому что номер ни к чему не обязывает. А номер можно дать, чтобы ну, отвязался, или нормальный парень как бы нормально общается, ну пусть запишет номер, да. И потом а, пришедшие на мастер-класс а, мужики спрашивают, парни спрашивают, как выписать девушку. Девушка не соглашается на свидание. Как сделать так, чтобы девушка вызвонилась, девочка не берет трубку. А, соответственно, почему они блокируют нас в WhatsApp? Тут ошибка на предыдущем этапе. Не нужно как-то фантастически учиться выписывать а, девушку. А, главное правильно пообщаться с ней при первой встрече. Именно поэтому мы зачастую возим, уводим девушек сразу провести с нами время. Тут нужна определенная настойчивость, потому что то же самое спрашивают парни, которые встречают нас в ТЦ. Говорят, вы уводите девушек на свидание, у нас не идут. Нужно проявлять настойчивость, потому что девушка, у нее были какие-то планы, но зачастую эти планы не операция на открытом сердце и не полет на самолете через полчаса. Зачастую она планировала зайти в магазин, померить платье или приехать домой пораньше, сготовить себе ужин. Да? То есть, если правильно общаться, правильно настаивать, то время можно выделить. И, соответственно, будут, обязательно будут формальные проверки на настойчивость. Типа, я устала, я спешу, там, не знаю, я давай не сегодня. Если вы научились их обрабатывать, то девушки, конечно же, пойдут на свидание смотрите в наших видео. Там много раз мы используем обработку возражений, чтобы девушка продолжила общение и пошла с нами попить чай. Если зимой удобно пить чай где-нибудь в кафе, то летом можно вообще бесплатно и дешево гулять с девушками по паркам и просто прогуляться при хорошей погоде. Что мы делаем в это время? В это время наша задача правильно поработать с ее мозгом, чтобы повысить нашу значимость. Первое, что я вам порекомендую, это, конечно, уметь общаться интересно. То есть, нужно общаться в основном о девушке и попробуйте заменить вопросы, которые задают все парни, на предположения. Отличие в чем? Когда вы предполагаете что-то о девушке, практически, вы, например, вы предполагаете, мне кажется, ты работаешь врачом или преподавателем, или училась на них. А какие варианты ответов мы можем получить? Можем получить, например, «да», типа какой-то проницательный, как ты догадался. Можем получить «нет». И зачастую в этом случае девушка либо говорит, чем она занимается, либо спрашивает «почему ты так решил?». Дело в том, что девушки существо любопытные, и им очень важно, как они выглядят со стороны. И интересный диалог легче сформировать путем предположений, потому что на них девушка существенно более замотивирована отвечать. Мы всегда получаем какой-то ответ. Приведу вам пример вопроса, на который ответ может не дать малознакомая девушка. С кем ты живешь? Она может ответить, какое твое дело, мы мало знакомы". А если ты скажешь, мне кажется, ты живешь с подругами вдвоем или троем, вы снимаете квартиру, поближе от работы. Или, возможно, ты живешь с родителями, у тебя есть маленькая собачка и, э, или кошка. Вот. Что происходит? Что девушка на это ответит? Она скажет, да, действительно, я живу с подругами, вдвоем мы снимаем квартиру, мы хотели бы завести кошку, но хозяйка, понятно, это не разрешает, потому что квартира съемная. То есть предположениями мы гораздо больше вероятность получаем ответы, получаем диалог о собеседнике, что для нас важно. То есть 80% времени мы говорим. На о собеседника и, и на темы, которые ему интересны. Тем самым мы узнаем о нем больше. И у нас самих появляется мотивация прийти к этой девушке на свидание. Скорее всего, вы были в такой ситуации, когда, например, познакомились с девушкой на сайте знакомства. Или у вас было какое-то короткое знакомство. И вы мало общались. И вы приходите на Свидание, и понимаете, что у вас нет общих тем, что девочка скучная, и что вы просто потратили свое время. Чтобы этого не происходило, надо сразу в момент знакомства максимально много а, пообщаться, понять, а, стоит ли эта девушка продолжение. Вот, и заодно вы сделаете так, что эта девушка захочет увидеть вас еще раз. Потому что в случае, если вы просто взяли номер телефона в течение нескольких минут, вы а, попадаете в список случайных знакомых. А если вы откроете... Телефон любой привлекательной девушки, откройте WhatsApp, вы там обнаружите огромное количество сообщений и чатов. Чат э, с коллегами по работе, чат с подругами по учебе, чат э, с подругами детства, какие-то... Девчонки ей пишут, что-то куда-то зовут. Парни хотят ее трахнуть. Парни из соседних отделов, соседних фирм на работе. Знакомые из каких-то тусовок. Бывшие одногруппники из других каких-нибудь потоков универа. Все хотят ее. И соответственно, скорее всего, даже если вы пообщались нормально, произвели нормальные впечатления, есть в этом окружении существенно более знакомые парни, которых она больше, ну, боль дольше знает и понимает, чего ожидать от встречи с ними, она может предпочесть их, чтобы она не предпочла их или свою подругу, а выбрала именно вас, то вы должны качественно пообщаться с девушкой, действительно ее заинтересовать, какие составляющие здесь нужно учесть. Если про предположение, интересное общение о собеседнике я вам сказал, конечно же можно добавить и юмор, но тут даже не главное, юмор не главное, эмоции, конечно, важны, эмоции будут уже находиться в этой коммуникации, из-за того, что была настойчивость, из-за того, что вы общались о собеседнике, она, безусловно, испытывала эмоции. Добавляем к этому юмор и еще добавляем правильное позиционирование. Дело в том, что девушки рассматривают то, что мы им предлагаем. Если парень подходит и общается исключительно в формате «Слушай, мне кажется, интересный собеседник», и они общаются на какие-то темы, если в его подкорбе, нет хотя бы намека на сексуальную заинтересованность, то девочка автоматически отправляет его во френд-зону. Сейчас объясню почему. Не обязательно говорить много сексуального контекста или, а, как или каких-то сексуальных комплиментов. Должен хотя бы быть заинтересованный, вызывающий взгляд или какая-то легкая кинестетика, либо уже конкретно сексуальный комплимент. Это дает а, четкое направление, фрейм вашего общения. А, с другой же стороны, вам еще приведу такой пример. Если есть парень, который думает, что легче гораздо говорить с девушкой в формате друга и потом как-то замутить он себя загоняет во френд-зону, есть другая ошибка, когда взрослый мужик, пытаясь э, начать общение с девушкой, начинает ей предлагать: давай я тебя отвезу, накормлю, цветы подарю, подарки подарю встречу. Он, э, как Кем он становится для девочки? Источником ресурсов. Куда он метит в спонсоры? То есть, причем он дает это все вперед. И девушка даже не замотивирована давать на это секс. То есть, если он не прогрессирует в сторону секса непосредственно а предлагает только ресурсы за общение с ней, то такой обмен у них и происходит. У меня было много девушек, которые а, занимались сексом со мной и при этом у них были ухажеры, которые дарили им цветы, которые возили их там что-то, помогали по всем вопросам, а те их френдзонили, динамили, соответственно, потому что мужики так максимально вкладывались, они изначально не строили этот равноценный обмен. Вот такие ошибки стоит, ошибок стоит избегать. Соответственно, чтобы правильно создать эту атмосферу флирта, нужно самый простой способ, это дозированно поднимать сексуальный контекст. Это даст необходимые эмоции, это создаст достаточное количество вот эмоциональных перепадов, юмора. Как поднимать этот сексуальный контекст правильно, чтобы не показаться озабоченным и извращенцем, и чтобы девушка четко понимала, что на следующем свидании с вами возможен секс, что вы из тех парней, которым нормально говорить такие вещи который к сексу относится как само собой разумеющийся, Соответственно, для этого нужно отработать определенные упражнения по тренировке этого сексуального контекста, их мы проводим на наших бесплатных мастер-классах по соблазнению. Переходи в описание, там есть ссылка, записывайся и на мастер-классе мы потренируем конкретные приемы по переходу на сексуальный контекст. Я объясню вам, чем комплименты, которые повышают вашу значимость в глазах девушка, отличаются от тех комплиментов, которые наоборот вашу значимость снижают. Как правильно флиртовать, чтобы девочка сама захотела вам написать. Чтобы она была не просто легко вызванилась да, и без каких-то возражений пришла на свидание, чтобы она сама написала к вам, предположим, в WhatsApp с намеком на следующую встречу. Собственно, надеюсь, это видео было полезно, она расставила какие-то акценты. Ставьте лайк, записывайтесь на мастер-класс и до новых встреч, мужики.